Что означают Олимпийские кольца? Обожаешь смотреть Олимпиады? А ты никогда не задумывался, что означают Олимпийские кольца? Какова их суть? Посмотрев это видео, ты узнаешь ответы на эти вопросы. Уверяем тебя, о многом ты даже и не подозревал. Больше столетия назад, в 1912 году, первым де Кубертеном был разработан символ Олимпийских игр – Олимпийские кольца, которые утвердили в 1914 году. А вот дебютировали они на Олимпиаде в Бельгии в 1920 году. Сам де Кубертен заявил, что эти пять колец представляют собой пять частей света, которые сейчас возрождают дух олимпизма и готовы принять здоровую конкуренцию. С тех пор символ пяти колец присутствует на всей олимпийской атрибутике. На каждой медали, на каждом логотипе. Но какова же их суть? Пять переплетенных колец, окрашенных в синий, желтый, черный, зеленый и красный цвет, символизируют пять частей света — Америку, Европу, Азию, Африку и Океан. В классическом варианте олимпийские кольца должны быть размещены на белом фоне. Интересен тот факт, что даже Олимпийская хартия признает значение Олимпийских колец, заявив, что они предоставляют собой союз пяти континентов, а также сбор спортсменов со всего мира на Олимпийских играх существует строгий кодекс, касающийся применения этого символа, которому должны следовать при любых обстоятельствах. Например, даже если олимпийские кольца будут изображены на черном фоне, черное кольцо не должно быть заменено кольцом другого цвета. А вот цветовая гамма олимпийских колец была выбрана неспроста, ведь практически хоть один цвет присутствует на национальном флаге любой страны. А подтекст говорит о том, что на олимпийских играх, могут участвовать спортсмены с любой страны. Основная цель Олимпийских игр — поддержание мира и улучшение взаимоотношений между странами. Олимпийские кольца можно смело назвать символом мира во всем мире. На канал раз подписался, в интеллекте искупался!